Всем привет, с вами Макс Репьев и мы не так давно снимали видео про квартиры в Мариам Айленде с той самой рассрочкой, где нужно внести 1 миллион рублей за студии и потом получить действительно хороший payment план. Ну, также есть однушки и так далее. Но суть не в том, мы в том видео говорили, что есть замечательный парк Альмамзар, И я сейчас в нем нахожусь. Просто посмотрите, сколько здесь зелени, здесь есть еще и пляжи. Но мы их сегодня смотреть не будем. Я хочу просто показать, что вот Мариам Айленд. И мы сейчас по щелчку пальца переключимся туда и продолжим там видос. И мы оказались с вами на другой стороне залива. Там мы были в Дубае, здесь мы уже находимся в Шарже. И просто посмотрите, какие здесь огромные песчаные пляжи. Какая здесь потрясающая бирюзовая вода. И чувак вам передает привет, значит. И мы находимся сейчас на моря Майло. И здесь именно кайф самого строительства в том, что это низкоэтажная застройка Со всей инфраструктурой Которая, еще раз повторю, в три раза дешевле, чем Дубай-Марина Вот у нас Бурж-Халифа И отсюда добираться до даунтауна ровно столько же Сколько с Дубай-Марины Но опять заплатить нужно в три раза дешевле И прикол именно этого места, еще раз, в том Что это большой остров В центре находятся дома Первая береговая тоже будет чуть-чуть застроена И значит с любого дома До любого пляжа добираться Ну типа минут 5-10 и здесь нет скопления вот этих небоскребов То есть это исключительно малоэтажные дома С посеянными совсем-всем-всем -всем -всем. И как вы видите Водные процедуры здесь активно приветствуются То есть можно также свой гидроцикл привести вот сюда Спустить его и пожалуйста также, к ребятам присоединиться И еще раз, да Там Дубай, здесь Шарджа Там аэропорт, вон самолет, видите, летит То есть если, например, использовать это все для отдыха то, ну, наверное, лучше места не найти и как бы переплачивать ничего не нужно. До Дубая вообще, ну, тут вот другой подать. Ну, точнее, тут вот просто раз, и вон Дубай уже. Вот, господа, и при этом три раза дешевле. У нас здесь на самом деле сегодня есть дело. Мы приехали оплачивать за клиентов. И здесь есть особенность, про которую мы вам расскажем уже... Возле отдела продаж. Приехали-то мы сюда для того, чтобы отдать менеджер-чеки. И вот здесь на самом деле возникает один вопрос. Давай вообще покажем ребятам, да, вообще, что это такое, как они выглядят. То есть это вот менеджер-чеки от Emirates NBD от двух клиентов за квартиры. Именно первые платежи. Расскажи, пожалуйста, про особенности бронирования. Почему мы их именно делаем заранее? Ну, потому что, к сожалению, сейчас со свит-переводами из России Проблема. Вот. И единственная возможность, чтобы что-то на прелаунче купить, чтобы это было железобетонно, это сделать менеджер-чек. Так как здесь американская банковская система в Дубае, и здесь вот нельзя вот так там, карты оплатить даже, вот там или еще что-то. И застройщик принимает а, только менеджер-чеки на оплату. Либо оплата по местной карте. Но мы, там тоже есть лимиты, мы, конечно, некоторым клиентам, Своими картами букинг оплачиваем. Это 10 тысяч дирхам, конкретно в этом проекте. Но сильно гонять так деньги тоже по нашим физическим картам нельзя. Я хотел еще, знаешь, чтобы затронуть. Вот сейчас будет скоро еще один старт. Нужно, чтобы деньги именно на прелаунж были уже здесь. Потому что сразу в момент не получится забронировать. Нет. Просто условно это обуславливается тем, что, грубо говоря, завтра старт. И вы такие выбрали квартиру и говорите, да, я ее хочу, а вот фиксируется квартира за вами только после того, как деньги придут. А деньги будут идти. Но вот менеджер-чек, например, делается 5 рабочих дней. То есть вы понимаете, да? То есть если вы сегодня выбрали, то только через 5 рабочих дней вы ее забронируете, а за это время, ну за сколько, за 15 минут все продается? Ну там примерно? 5 минут, да, просто любой брокер придет, оплатит своей картой booking 10 тысяч дирхам и все, и она будет за ним. То и, есть... или с менеджер чеком вот с таким но это уже точно железобетонно. Это, знаете, мы еще плохо. раз можем, конечно, это делать со своей карт, но это не бесконечное количество. То есть мы вот уперлись в то, что, грубо говоря, у нас тоже есть лимиты по карту, мы не можем за всех оплачивать и... Некоторые клиенты, вот, например, ждут теперь следующей очереди. Поэтому, если вас интересует Мариам Майланд, то вам необходимо позаботиться об этом заранее, если вы хотите успеть, вот сейчас будет пятый этаж выходить в продажу, да, через последний, две недели где-то, да. в этом билдинге где-то. Где да, и для того, чтобы успеть это сделать, то нужно об этом сейчас подумать, не потом. Цены будут известны только на старте продаж. То сейчас нужно зарядить сюда денег с небольшим запасом, так, чтобы мы вот успели прийти вот так вот, Чек, вот эту берем, все, раз и все. Это все там потом пересчитывается и так далее, но тем не менее, то есть об этом именно нужно заранее. Ну, Ладно, пойдем да, отдавать. Пойдем. Все, значит, Артем у нас поработил отдел продаж сейчас, сейчас он, значит, будет разбираться. Там просто такая история получилась, что клиенты отправили чуть-чуть больше денег, потому что хотели изначально забронировать две квартиры, потом, значит, они на одну это все перенесли, а заплатили денег больше, поэтому вот мы сейчас будем этот вопрос разрешать. А сам проект, еще раз просто напомню вам, выглядит вот так, это остров, Здесь низкоэтажная вот такая застройка. Вот это возможно будет школа, может быть, это будет мол. То есть, пока это просто такой свободный плод, который еще в дальнейшем будет реализовываться. Ну и просто посмотрите, какое большое количество пляжей да, в доступе ко всему. Вот такой вот проект. Ну и плюс вот везде купательные зоны, все что угодно есть. Ну и большинство людей именно приобретает этот объект просто потому, что здесь удобная рассрочка, маленькая стоимость входа. И действительно интересные такие вот дома то есть мы в прошлый раз прогуливались, смотрели по всему все это было видно в меске вот открывается как раз пятый этаж через две недели и здесь если мы с вами посмотрим то мы увидим еще раз как это все выглядит то есть вот она резиденции вот пляжи а вот тот самый парк Альмамзар находится Прям напротив, откуда мы вот с вами начинали весь видос. То есть все действительно красиво. И опять же, низкоэтажные дома с собственными бассейнами, собственным садом, прогулочные зоны, детские площадки. Все это есть. И стоимость, ну, действительно небольшая. При этом, знаете, какой интересный момент. Вот мы говорим, что типа студии начинаются, типа миллион рублей нужно внести. Ни одной студии мы не продали. То есть люди покупают двушки, однушки, трешки. Вот как бы такую историю. То есть не самые дешевые лоты совершенно. Одушки начинаются 650 тысяч дирхам. Двушки начинаются, ну, типа, миллион сто. трешки начинаются миллион семьсот. Вот студии начинается, типа, 440, 450. Такая история. Значит, сейчас мы отдадим все чеки, ждем менеджера. Я еще один в общем, registration... an она говорит, что она с Артемом скоро русский язык выучит. You're... И, You're... и, наверное, так а оно произойдет. То есть, скорее не он английский выучит, а она быстрее. В общем, она сказала, что она потеряла большое количество брокеров из-за нас. То есть она забронировала под нас 13 лотов, а ребята, которые к ним приходили позже, она разводила руками и говорила, что ну вот, типа, они забрали все. Так что вот благодаря Артему вот так вот все произошло. Даже без знания английского языка, между прочим, это просто. Не, ну как без бы знания? И вон тут на да, ей да, да. Это очень, конечно, забавно слушать, как оно это все рассказывает, потому что у него... 30% английских слов, 60% 70% русских, и они друг друга понимают еще при этом. Но вот. Скоро, я думаю, если мы будем здесь, здесь проект еще будет строиться, я русский думаю, что скоро через... Нет, через два года на русский выучат. Вот. Скорее и так. мы с ним будем уже на русском разговаривать. Так что вот такая вот... Ну, забавно очень получается. Я, правда, я первый раз с ним приехал на сделку, это очень интересно выглядит. И Самое главное, то есть у человека рвение прям огромное, он продает, не зная языка, и это как-то вот все каких-то там ломаных этих. А представь, если бы я еще знал язык, это было бы Просто. Best. Мне кажется, мы бы всю Бурж-Халифу уже продали все бы по новой. Всю пальму продали бы еще раз. По -другим, Другим клиентам управляет управляет уже. уже. Вот мы сейчас как раз находимся в офисе. Вот здесь этот остров. Видно вообще со всех сторон, как он выглядит. Я просто своя марина. Тут вот акватория как уже. Как происходит открыта. работа с клиентами. Море, вот пляжный парк Альбакза. Да. А, вот виднеется место. Сейчас, наверное, получится развернуть. Вот, да, получается. Итак, вот стоит место у нас. Вот здесь буквы «П». Вот эта часть, она уже построена. Вот сейчас она вводится в эксплуатацию. Это вот мы находимся сейчас здесь. С Максимом вот. Максим, кстати, в общем, господа, вы увидели весь процесс, как это все происходит, как происходит бронирование, оплата первого платежа. То есть менеджер-чеки именно были за первый платеж. Еще раз повторю, что старт будет через даже меньше, чем через две недели, через полторы. 15 да, по что? Да это не... Ну, где-то примерно так. Но даже если через три. В общем, вот нам. Мы отдали... Чеки и чем превратились дали копию, в копии да. с подписью. Вот число 3 мая 2023 Все. Да, поэтому, господа, если вы интересуетесь Мариам Майлендом, и здесь действительно есть чем поинтересоваться. По факту действительно проект, ну, как Blue Waters, низкоэтажный, красивый, с променадами широкими, не так много людей, пляжи купательные. Не как на Blue Waters, со всей стороны. 7 минут до аэропорта и, по сути, столько же, сколько до даунтауна. Если, например, мы с Мариной едем до даунтауна или отсюда до даунтауна. То есть одинаковое время. Ну, только с аэропорта ближе. То есть если вы на отдых приехали, то здесь все вообще прям по кайфу. И школа рядом, кстати, есть. Сколько, 5 минут до нее добираться? 5 минут. Здесь колбас, А вот вон там колбас поехал. Вот ну, вон желтый. Да. Сейчас, я думаю, увеличим. Здесь постоянно скулбасы курсируют, на въезде на этот полуостров школа находится, там обучаются русскоязычные, мы уже узнавали. По стоимости, я честно... Не будем брать. Поэтому это уже можно посмотреть, зайти на сайт школы и, в принципе, там все узнать. Короче, господа, вон скулбас да, еще один. Проект интересный. Цены интересные. И еще раз повторю, что они в три раза дешевле, чем на Марине. И пока ребята этот бак не починили в ценообразовании, ну, надо кстати, этим пользоваться. Каждым... А вот еще два скулбаса ей То есть мы вот... Сколько? Минуту 40 мы снимаем этот отрывок. Четыре скулбаса увидели уже. И с каждым разом, с каждым стартом на самом деле цена по чуть-чуть растет. Но... Я думаю, что когда они запустят здесь вот первую береговую линию, когда откроется пляж и начнутся строительство резиденции, вот тогда будет цена уже где-то, ну, больше миллиона дирхан. Ну и все равно здесь будет выгодно покупать. Опять же, в сравнении с другими проектами. Просто здесь пока еще идет развитие, а там уже все равно. Короче, господа, если интересно, звоните все. по телефону, ребята вам все расскажут. Вот, у нас есть специалист, помимо него есть еще другие, потому что этот занят частенько бывает. И да, да. звоните, и все получите по телефону, потому что инфы много, во всем видео ее не передать. Ссылки внизу, вам всем удачи, всех благ, хорошего настроения и пока.